Последние пять лет в Украине наблюдается невиданный рост наркоманий. Наркомания постепенно молодеет. Средний возраст людей, употребляющих нелегальные наркотики, стабильно снижается. Для некоторых городов, в том числе для Киева, наркомания стала уже подростковой проблемой. Несколько лет в южных областях Украины, Днепропетровске, Запорожье, наркомания приобрела характер эпидемии. Наркомания как социальная проблема возникла в 20 веке. До этого употребление наркотиков было распространено только среди некоторых культур, для которых оно было традиционно. Сегодня молодежи предоставлен широкий выбор наркотических средств. Среди которых наиболее распространены такие: марихуана, гашиш и другие наркотики, которые изготавливаются из конопли, они употребляются в виде курения. Марихуана не вызывает физиологического привыкания, но провоцирует шизофрению, также нарушение обмена веществ и резко ослабляет легкие. Апиаты Наркотические вещества с содержанием опия изготавливаются из опийного мака, вызывают сильное физиологическое привыкание, болезненную ломку после отказа от употребления, резкое ухудшение здоровья, ну и конечно огромный риск передозировки. Особенную опасность представляет тот факт, что опиаты употребляются как правило инъекционным способом. И несут в себе риск заражения ВИЧ-инфекцией через грязную иглу или шприц. Эфедриновые. Изготавливаются из лекарств с содержанием эфедрина. Очень сильно ухудшают здоровье потребителя. Принимаются также инъекционно. Амфетамины. Получили распространение недавно. Они оказывают стимулятивное действие. Физиологического привыкания не вызывают, доступны на многих модных дискотеках, так как временно снимают утомляемость организма, тем самым позволяя танцевать всю ночь. ЛСД и другие психоделики распространились в Украине сравнительно недавно, как правило в небольших кусочках бумаги, пропитанных веществом, так называемые марки. Они используются потребителями для Переживание галлюцинаций. В психологии они использовались для изучения бессознательного в человеческой психике. Одна из самых важных причин употребления наркотиков – проблема проведения свободного времени. Во-первых, в наше время молодому человеку очень трудно найти возможность полноценно отдохнуть. Современные дискотеки и кафе сегодня недоступны большинству молодежи. Сидеть дома с родителями очень скучно. И когда знакомые предлагают бесплатно попробовать наркотики, это выглядит, как правило, очень заманчиво. Во-вторых, в обыденной культуре украинского общества сильна традиция пассивного проведения досуга. Основанная на употреблении легального наркотика, алкоголя. И очень часто молодой человек еще в семье принимает установку расслабляться с помощью химического вещества. А так как алкоголь, это уже не модно, то естественно молодежь втягивается в употребление наркотиков. Наряду с употреблением наркотиков, еще одной проблемой молодежью является проблема вовлечения подростков и в процесс их распространения. Мы все слышали слово закладки, но на сегодняшний день оно все реже ассоциируется с предметами, которые используются при чтении книг. Как торговцы находят себе курьеров и почему этим курьером может стать чей-либо ребенок? Для того, чтобы найти закладчиков, наркоторговцы делают массовую рассылку по номерам телефонов, по социальным сетям, популярным мессенджерам. Сообщения от них приходят, как правило, в Telegram или Viber. Вся переписка ведется с анонимных аккаунтов. То есть со своими работодателями закладчики никогда не встречаются. Торговцы используют простую и понятную для подростков аргументацию. Якобы то, чем они торгуют, это вовсе не наркотики. Следовательно, перед законом вы чисты. Говорят, мол, вы только курьер, а если что-то пойдет не по плану, то мы вам поможем. При этом обещают очень хорошие деньги. Детки, у которых нет понимания, к чему это все ведет, как правило, покупаются. Новичкам большой вес никогда не доверяют. Сначала дадут на пробу, чтобы посмотреть, как подросток себя проявит. Если все пойдет по плану, ему дадут больше. Перед тем, как начать работать, подросток получает техническое задание. В нем говорится, где и как разложить закладки. Как сделать, чтобы их никто не нашел. Места, которые предлагают наркоторговцы, могут быть... Самыми неожиданными. Наркотики прячут под лавкой, на остановке, за канализационными трубами, в почтовых ящиках, на перилах. То есть везде, где есть металлическая поверхность, на которую с помощью магнита можно прикрепить закладку. Подросток должен сделать закладку в указанном месте и снять ее на телефон. При этом важно, чтобы снимки получились четкими. Поэтому, как правило, закладки делаются в светлое время суток. Затем закладчик отмечает на карте место, где находится закладка и посылает оператору карту с точкой. Делает описание. Название наркотика, вес, во что завернут, какой изолентой приклеен и так далее. В основном все это пересылается через телеграмм. Чаще всего в закладках встречаются синтетика, соли, синтетический аналог героина, карфентанил. Закладчика ловят быстро. Как правило, молодые люди сразу раскаиваются в том, что сделали, и идут на сделку со следствием. Мотивация у всех примерно одинаковая. Все хотят денег. Стать независимыми от родителей, иметь крутые гаджеты, красивую одежду. В группе риска не только дети из небогатых семей. Есть подростки, которые легко попадают под чужое влияние. Это могут быть не только вербовщики, но и друзья. Подросток видит, что в классе кто-то стал этим подрабатывать. Что он готов говорить об этом. То есть он не скрывает, не боится. И что у него все нормально. В этот момент ребенок думает, раз все так легко, тогда и я попробую. И втягивается. Ситуация, когда школьники становятся закладчиками, стала просто массовой. Как понять, что ваш ребенок подрабатывает на закладках? Первое. Среди личных вещей вдруг появляются небольшие пакеты с замком, ziplock, ручные весы, наборы простых черных магнитов, изолента. Вы замечаете белое порошкообразное вещество или кристаллообразное, синего или красного цвета. Второе. Подросток посылает с помощью мессенджеров скрины карт, снимки остановок, подъездов, канализационных труб, почтовых ящиков. Похожие фотографии хранятся в памяти его телефона. Третье. У подростка появляются новые гаджеты, дорогая одежда. Ведь когда у ребенка появляется много денег, он не может ими правильно распорядиться. Он начинает тратить их на атрибуты псевдокрасивой жизни. Четвертое. Подросток уходит в школу на несколько часов раньше, либо задерживается после школы, не говоря, где именно он был. Все это до темноты. При этом как употребление, так и распространение наркотиков в Украине наказуемо. В зависимости от количества наркотического средства, а также цели его использования, это может быть административная, либо уголовная ответственность. Поэтому всем родителям советую уделить должное внимание этому вопросу. Рассказать детям об опасности наркомании и наркотиков, ужасном влиянии их на организм человека. И об ответственности за либо какую связь с ними. Обращайте внимание на компанию, в которой ребенок проводит свое время. Говорите с ребенком. Объясняйте ему даже те вещи, о которых у поколения наших родителей не было принято говорить с детьми. Иначе они будут учиться всему этому сами. На своих ошибках. За которые в данном случае, возможно, придется очень-очень дорого заплатить. На этом все. Берегите себя. Пока!